Нужна качественная корпусная мебель эконом-класса? Тогда закажите ее на ivmebelopt.rf. Здесь для оптовиков действуют цены при покупке от одной единицы. Интересно? Тогда звоните, и мы поможем во всех вопросах. От выбора продукции до ее доставки. Почему именно мы? Потому что контролируем качество продукции на всех этапах. От изготовления до ее получения заказчиком. Помогаем найти машину для доставки по минимальной цене, которая привезет мебель с гарантией целостности. Предлагаем огромный выбор моделей, расцветок, материалов. И вся продукция есть в наличии. Наши менеджеры регулярно приезжают к партнерам, чтобы решить все возникающие вопросы, предоставить печатную продукцию, ознакомить с новинками и при необходимости дать рекомендации. Качественная корпусная мебель по оптовой цене при любом объеме заказа. Заходите на ifmebelopt.rf и оставляйте заявку. Анимационные ролики Line and Space Современный метод продвижения бизнеса